Привет, друзья! Сегодня мы отправляемся в Шабулу навестить друзей, которые отмечали 1 июля, встречали восход солнца. Это такой праздник освобождения в Болгарии. Я о нем расскажу позже. Также мы посетим Каменбряк, посмотрим этот берег. это фаро. Жалко, что Интересно. его не покрасно. Едем дальше. Едем. Мне очень нравится вот эта композиция. Сегодня 1 июля. Очень многие любят отмечать этот день на природе. Они встречают рассвет. И здесь наши друзья живут вот в таких кемперах. А мы сейчас посмотрим, как они тут живут. Я сейчас загляну, посмотрю, ну -ка. как вы тут а живете. Ничего. Ну, да, потом... Вот такой у нас кемпер. А, и мы вот так заглядываем внутрь и видим. А, раз, два, три, три лежащих места. И еще тут два. Это вы какой большой кемпер-то? Здесь есть такая кухня. Ну естественно, есть из шкафчики и туалет есть. Жену, здесь есть и туалет. Никогда не жили в кемперах. Ну такой не но живой. Вот так выглядит. Выглядит. Да, я вас записываю. Да, я все рассказываю. Да, ты будешь в Ютубе. Сколько тут кемпера? А было еще больше, и все отмечали восход Солнца. Блогер на работе. Вот такая красота. Кругом камушки, море, волны, ветерок прохладный. И совсем не жарко, несмотря на то, что температура около 30. Поэтому здесь очень красиво. Много людей. лодочки, да. И много людей вокруг. Так смещаем немножко объектив. Угу. В вот сторону. Вот красота. Да. Смотрим. Смотрим. Пару а видишь маяк. Да маяк. А здесь вот хозяин, хозяин бунгала. -а -а. Ваши друзья здесь тоже живут долго, да? Здесь были четыре палатки. А, я вчера видела, да. А, да. А вот эти ребята наши, ваши соседи, они тут все время живут? Нет, эти, живут все время. Эти, да. Эти заходили. Добрый день. Вот тут есть два тортика. Только сегодня нет чизкейка. Я тоже. А потом, да? А потом айс кафе этом... Что хочешь? Э... Ягода и ванили. Забыли. А можно еще вот такая Еще две Я фропе только хочу. Я... Вот такая разруха по дороге. Можно снимать фильм ужасов. А может перед немножко дать? Это не один, не одна сграда. Там окно. Вон такая большая. Здесь вообще такая огромная. Мне не удалось найти, что это за разруха. Напишите в комментариях, кто знает. Здесь мог бы быть такой красивый поселок. Здесь видно море. Который совершенно не достроен. Да не был он достроен Да ладно, война Несколько въездов на территорию Такая классная территория Главное, что здесь не Никому не нужна натуральная съемка нового фильма А вот такого ужасного фильма а Могло бы быть как красиво Страшно они добывают, они добывают Вот это место называется Камендряк. Это обалдеть Здесь море 360 Посмотри, как здорово А тут пещера, смотри! Это супер! Вот такая красота у нас. Камен бряк. Это я и море и небо. Вот такие красивые места у нас есть в Болгарии. Вот этот наш любимый блогер работает для вас. Мистички. Яма. Прямо в камен-бряк сейчас полетит куда-нибудь. Кругом камни, кругом море. Кругом-бряк, работаем. Сегодня 1 июля, сегодня день на свобода, народный праздник Болгарии, называется Шулай Монин. Этот праздник зародился в Варне, один человек пришел на берег моря встречать рассвет, и так повелось, что с ним пришли его друзья. Они стали праздновать, выпивать, есть, пить, встречать рассвет. И этот праздник распространился на всю Болгарию. И теперь каждую э, ночь с 30 на 1 июля под песню «Джулай Монинг» все встречают рассвет и празднуют таким образом этот праздник. Все выезжают из домов, ставят палатки, барбекю, шашлыки. И особенно популярно это место именно здесь, Каменбряк. Это крайняя северо-восточная да. часть Болгарии. И здесь считается, что Каменбряк лучше всего подходит для встречи этого народного праздника. Это неофициальный праздник Болгарии. Сначала он был связан с протестом против советского режима. но ну а теперь связан просто с освобождением с выездом на природу. Ну и не знаю, может быть, у каждого со своими чувствами. На этом празднике гостила сама группа Юрахиб несколько раз. Птицы здесь поют, просто смассадишь. Кто не видел, как растет Павловня, это колокольчики такие на деревьях. Вот сейчас вот у них такие ровненькие стволы, это специально посаженная Павловня промышленных масштабах. И это будет класс. Древесина ее очень ценная. Она не, не гниет. А колокольчики используются в парфюмерии. Ну вот сейчас это выглядит вот так. После того, как она отцвела. У нее появляются вот такие густые листья. Такой свет в конце тоннеля в нашем лесу. Павловни. Такой Павловневый лес. Идеально ровные стволы. Похоже, что вот это все-таки сливы. Не надо. М -м -м. Это Вкусно. Вкусно. Это трава. Да. Это похоже на лычок. Ну все, поехали. Светка сливокого Николая. Вот отсюда она красивая. Здесь очень красивый вид на эти ветряки и на саму голубую церковь святого Николая. Очень красивый вид. Вот еще одно лавандовое поле на нашем пути. А -а -а, красота! Как оно едет. Мы едем мы его Вот такие лавандовые поля мы проезжаем по дороге. Люди фотографируются.